В июне две студентки из Германии в рамках программы Erasmus плюс» посетили Даугавпилс и в течение трех недель, посещая структурные подразделения, образовательные и культурные учреждения Даугавпилского муниципалитета, знакомились с организацией работы самоуправления, работой с молодежью, коммуникацией с жителями и популяризацией культурного наследия. У нас сложилось очень доброе сотрудничество с немецким городом анхальт биттерфельд И сейчас мы принимаем двух девушек из этого города, которые гостят у нас уже три недели. Цель этого проекта Erasmus — ознакомить их со структурой нашего самоуправления, с работой учреждений. Девушкам очень повезло, потому что они приехали как раз в то время, когда у нас был праздник города. У них была возможность помогать и участвовать во всех мероприятиях, которые проходили в туристическом информационном центре в крепости. Кроме этого, они помогли арт-центру «Ротко» перевести некоторые туристические материалы с английского на немецкий язык. Гости города также с большим интересом принимали участие в различных мероприятиях по укреплению здоровья, а также в течение нескольких дней посещали различные летние лагеря, чтобы узнать больше о работе самоуправления с молодежью. Я нахожусь здесь в рамках программы обмена, чтобы узнать о работе администрации самоуправления и понять, чем она отличается здесь, в Германии. Город очень красивый, зеленый. Нас удивили низкие цены на проезд в общественном транспорте, ведь в Германии он стоит целых 5 евро. Мы посетили несколько молодежных центров, ознакомились с туристическим предложением. Интересно, насколько оно разнообразно и какие тут туристические достопримечательности. Мы посмотрели все, что можно увидеть в Дагуфпилсе. Женщина, с которой мы познакомились в молодежном центре, сказала, что все мероприятия здесь финансово поддерживает самоуправление. В Германии такой опыт менее распространен. Здесь же в работу с молодежью вкладываются большие инвестиции. Традиционная культура играет важную роль в образовании. Мы были в одном из городских детских садов, где дети отмечали солнцестояние по латышским традициям. Даугавпилское городское самоуправление активно сотрудничает с городами-побратимами, а учебные заведения города регулярно участвуют в проектах «Расмус», Поэтому наш город часто посещает молодежь из-за рубежа, а жители Даугавпилса имеют возможность участвовать в программах обмена опытом и познакомиться с другими странами. Участие в таких проектах позволяет самоуправлению расширить круг партнеров по сотрудничеству для реализации различных идей международного уровня. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилского городского самоуправления.